Без Темная ночь, дорога, и номера в грязи. Вот и отличный повод. Меня затормозить по WhatsApp передали. Где ушлые наряды, полная пошлина, и документы в порядке Яркий жилет, джезл. На готове. Хватит жестикулировать. Я уже понял, торможу. И плавно опускается стекло. Доброй ночи, дядя. А у меня все хорошо. Все нормально. Какое предписание не подпишу. 19.3 знаю. Ники пишу и в бардачке кодекс иногда читаю yeah. Только иногда, если сотрудники напрягают За лампы синие, за слишком темное стекло Могут нахлобучить гаира на бабло yeah. Пил, не пил, расскажите, что у вас с глазами Да хватит разводить, все ваши уловки знают Я э, слышь ты, ты меня не тормози У меня все нормально, у меня есть алиби Я э, слышь ты, ты меня не тормози У меня по документам зона я э, слышь ты, ты меня не тормози, у меня все нормально, у меня есть алиби э, слышь ты, ты меня не тормози, у меня по документам все намази Повсюду Крис-С и кордоны, yeah. но нигде не притопить Везде нас мониторят, ногу на газу не держи, сильно не гони Возводки передали, есть экипажи на пути Тебе спасибо, парень, за проявленную инициативу, за твою позицию. И хотел бы я рассказать тебе не в группе, а вот тебе за одну схему, которая у ментов, у гаишников есть по поводу вынимания денег. Короче, я когда-то попался пару лет назад на такую схему, товарищам рассказал, и эта схема пыталась применяться и к ним, они потом со мной делились один в один, все по схеме. И потом один гаишник разоткровенчался, сказал, что да, знает такую схему. Короче, тема такая. Очень многие могут... После работы, в вечернее время выпить там пивка, немножко, может быть, на ужин выпить пару-тройку рюмочек, напитка поужинать. Вот. Ну, процентов, наверное, там ну, не 90, наверное, не 99, а процентов 60 могут себе что-то позволить в конце рабочего дня. Да? Так вот, останавливают гаишники и Предлагаю тебе подуть в алкометр. Алкометр достают не штатный с кассовым чеком, а личный какой-то алкометр, вот, который заряженный уже, на, именно заряженный грамотно на небольшое превышение допустимой нормы. То есть 0,16 промили допустимо будет показывать 0,18. И берут на АРАПа. Говорят, вот у вас показало тут вот 0.16 0, расчено, ну, у вас 0,17, показал 0,18, чтобы потом удобнее было, если что, съехать. Вот, небольшая разница ну и предлагают купить предлагают ехать на экспертизу и сразу говорят что ну вы понимаете здесь вот показала так прибор не точный, поедемте на на экспертизу и там покажет больше чем этот показывает рассчитывая просто на то что ну вот что я ранее говорил, многие люди там что-то могли с вечера немножко выпить. И э, они говорят, да, вы что-то выпивали вчера, ну понимаете, вот организм у каждого разный, печень работает по-разному, у одного переварила, у другого не переварила, поедем на экспертизу, у вас покажет процентов, покупайте права за 30 тысяч рублей. Э, те, кто хотя бы 100 грамм выпивали с вечера, у них... Э, ну как бы срабатывает такое чувство самосохранения и э, они поддаются на вот этот мошеннический развод, там красиво они все преподают это все э, очень быстро, и причем начинает, достает протокол и прям начинает его писать и на раздумье тебе дает там буквально 5 секунд и начинает его писать и предлагает открытым текстом купить права за 30 тысяч рублей ну просто как-то так кратко и лаконично, я бы хотел бы, чтобы ты в группе как-то предупредил о существующей вот такой схеме, чтобы не попадались на, на, на деньги, которые у нас сейчас очень трудно достаются, э, отрывая, от, отрывая от, от детей, от семьи э, этим ушлепкам. Я попался пару лет назад на такой развод, с вечера выпил 150 коньяку, в 9 часов вечера уже спал утром а, тоже вот это произошло и я подумал, ну да, может быть ну может быть, я там как-то спал крепко, у меня не переварилось а, с меня вымогли 20 тысяч рублей а, вот. после этого я своим друзьям рассказал а, точно по такой же схеме в день одного человека дважды пытались развести и еще другого человека пытались развести а, почему пытались? потому что эти люди несколько дней не употребляли алкоголь нисколько вообще, а им рассказывали, что у них 0,18 промиллей. После этого я точно понял, что это схема развода, вот, и вот, вот теперь, так, из личных бесед предупреждаю приятелей, из знакомых об такой существующей схеме и причем в разных местах на Венцовском кольце, в Кропоткине на Краснодарском мосту везде одинаково, все один в один слово в слово по одной схеме работают и причем после того, как берет деньги говорит, езжайте вот домой никуда не едьте час-полтора никуда не езжайте все в порядке вот. а то еще на кого-то другого нарветесь, ля-ля тополя я, я развернулся, приехал домой, думаю, да хуй, херня какая-то. Э, взял и поехал в, в больницу и э, попросил у меня ну, про, проверить, сделать проверку там, где таксисты проверяются, делать проверку на алкометре. на этом. Меня проверили, у меня ноль абсолютный. Вот, и тогда я уже был убежден, что это мошенники. Ну а приятели, которые алкоголь совершенно не употребляли, им говорят, что у них там показывает, они меня вспоминали, мой рассказ и просто в открытую говорили, пошли вы нахер, сейчас буду звонить службу безопасности, там начальнику РУВД, там всем остальным, вот, и они сразу, не-не-не, все нормально, все нормально, езжайте, езжайте.